Миска, давай сегодня клип на старых андалузах запишем. Типа мы крутые алды. Маша, но у меня нет такой лошади. Ну так я дам тебе. Задонатишь мне? Зачем? Я тебе просто лошадь подарю. В смысле? А как? Ну хоть когда-нибудь научись читать обновления. Подожди, я быстро. Маша, я люблю разработчиков. Все, давай снимать клип. Сейчас лошадь только возьму. А, стоп. Миска, тут такая проблема. Раз уж я тебе отдала коня, у меня же его не осталось. А, ну да. То есть, клип снимать не будем. А, я тогда пошла. Отдай коня!